Приветствую уважаемых гостей и подписчиков нашего канала. Перед просмотром не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Криминальный авторитет Арман Джумагильдиев, известный под псевдонимом «Дикий Арман арестован». Об этом сообщает «Спутник Казахстан». Отмечается, что специализированный межрайонный следственный суд города Нур-Султана в отношении подозреваемого санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Напомним, Арман Джумагильдиев и шесть членов ОПГ задержаны 7 января во время спецоперации ДП Алматы. У преступников изъято четыре полуавтоматических пистолета разных марок и калибров, боекомплекты к ним, холодное оружие и бронированный автомобиль. При задержании они оказывали сопротивление. На днях стало известно, что Дикий Арман является супругом кыргызстанкой актрисы, модели, победительницы конкурса красоты «Мисс Кыргызстан» 2014 и «Мисс Интернет КГ» 2012 Айкаль Олегжановой. Массовые протесты в Казахстане начались 2 января 2022 года. Жители Жинаозина и Актау в Мангистауской области выступили против повышения цен на жиженный газ. Затем протесты распространились на другие регионы. В городах страны ситуация потихоньку стабилизируется, антитеррористическая операция продолжается. Доступ к интернету восстановлен. Президент Касым Жамарт Такаев ввел в республике чрезвычайное положение, отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. По его просьбе страны ОДКБ направили в Казахстан миротворческие подразделения. От Кыргызстана туда отправили спецназ «Скорпион».